Мы называем это бизнес через одно место. Ты мог это дело все контролировать, значит, чего-то ты там точно не понимаешь. Делаешь героическое лицо, всем все отдаешь, себе оставляешь чуть-чуть. А ты имеешь свой бизнес или твой бизнес имеет тебя? Перевожу на язык предпринимателей и говорю, здесь вот это, здесь вот это, здесь вот это. А ради этого создавал ты свой бизнес? Если ты не знаешь, зарабатываешь ты или минусишь. Привет, меня зовут Николай Ившин. Сегодня мы поговорим о том, что ты знаешь все лучше всех, но прибыль у тебя так и не увеличится. Перед этим, как мы начнем, подпишись на мой канал, ставь лайк этому видео, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Меня зовут Николай Ившин, поехали! Итак, есть глубинный вопрос, для чего создал ты свой бизнес. Да, какие цели ты преследовал? Зарабатывать денег, чтобы у тебя было свободное время, чтобы ты мог им как-то управлять, чтобы у тебя в это свободное время было, были деньги, да, чтобы ты мог ну, спокойно там, отдыхать или закрывать свои цели. Итак, проанализируй ответы, которые тебе приходят в голову, что тебе чего-то не хватает. Либо времени, либо текучка кадров, либо ты не нашел каких-то спецов. Либо тебе постоянно не хватает какого-то образования. В общем, ради этого создавал ты свой бизнес, чтобы быть в этом всем хаосе, в этой непонятной структуре, сколько ты зарабатываешь, кто чего там должен делать и так далее. Если ты думаешь, что для начала там чего-то нужно, там, заработать больше денег, заработать больше прибыли, и тогда я там, стану счастливым, это позиция того, что тебе чего-то не хватает, поэтому ты несчастливый момент такой что ты можешь сразу делать все нормально сразу там считать финансовую модель сразу оцифровывать свой бизнес и сразу нанимать людей таких чтобы у них были четкие показатели на которые они влияют Итак, чтобы ты понимал ты не одинок 95 там через 100 процентов предпринимателей чего-то постоянно ждут они находятся в какой-то такой субстанции когда вот вот вот вот сейчас мы настроим там например этот управленческий учет вот вот мы настроим там сэрм систему вот, вот нам придет спаситель и спасет нас мы называем это бизнес через одно место, да, через букву «Ж» такую огромную, когда нам вроде и тепло, и холодно, или не холодно, или непонятно как. Но, в общем, есть здравые конкретные вещи, и их можно внедрить в твой бизнес. Вопрос, ну почему ты этого не делаешь, ведь это даст тебе больше денег и больше свободного времени. Вопрос, который всегда я слышу на пространствах интернета, там, ты имеешь свой бизнес или твой бизнес имеет тебя. Ответь на него, пожалуйста. Так, вопрос в том, что готов ли ты открыться цифрам, да, показателям в своем бизнесе. Я уверен, что ты так много всего знаешь, но тут вопрос такой, подойди к этому с такой стороны, что ты вообще ничего не знаешь о цифрах, если у тебя есть там параметры, да, там, вечно нехватки чего-то там и войти в этот мир финансов с помощью нас. Одно я могу точно сказать, если ты еще не разобрался, как увеличивать прибыль, как на нее влиять, как упорядочить процессы таким образом, чтобы их могли делать другие сотрудники, и ты мог это дело все контролировать, значит чего-то ты там точно не понимаешь. Скорее всего, ты делаешь одно и то же, да, там в пахе, уж усердно чем-то занимаешься, делаешь героическое лицо, всем все отдаешь, себе оставляешь чуть-чуть. Но можно по-другому. Практически в каждом видео я даю бесплатный материал, Оставляйте с предложением на платные курсы или на платные шаблоны. И это видео не исключение. Ты можешь полностью посмотреть все, что мы даем в платном режиме на нашем канале YouTube, в плейлистах, в видео, в дополнительных видео, посмотреть истории там внедренных финансовых учетов в твоей нише. В свои продукты я закладывал процентов информации, которая применима к практике. Я все слова, которые там пугающие меня врезались. В университете перевожу на язык предпринимателей и говорю, и здесь вот это, здесь вот это, здесь вот это, есть у нас скринкасты, где там мышкой водится и говорит, вот сюда забей, вот здесь посмотри, вот здесь делай. У нас есть услуги, где мы берем тебя за руку и проводим с помощью наших финансовых директоров в правильный отчет, который ты понимаешь, в которых ты разбираешься, можешь перепроверить, понимаешь четко план, самого ставишь и самого сверяешь в конце месяца. А, мои довольные клиенты – это стабильный бизнес. И даже когда я там, не даю рекламу, когда у меня врал там, по производству, ко мне обращаются клиенты, которым я когда-то внедрял, и они рекомендуют меня другим клиентам, а те рекомендуют другим, и так пошло-поехало. Довольный клиент – это стабильный бизнес. Я думаю, ты с этим согласишься. Скорее всего, твой мозг сопротивляется. Он говорит, что цифры — это сложно, это какие-то там разработки, или у тебя есть какие-то цифры, которые считает другой человек, будь это бухгалтер, помощник, либо ты где-то как-то на коленке. Но есть управленческий учет который позволяет освободить твои руки от наручников, чтобы у тебя появилось больше времени, и ты мог управлять большими объемами информации и выдавать свои распоряжения в нужном нам направлении. И все это для увеличения твоей чистой прибыли, которая падает на твой карман. И чтобы твое время в бизнесе сокращалось до минимума и оставлялись только стратегические вопросы. В тот момент, когда в твою светлую голову закинулась мысль о масштабировании, ты понял, что о, капец, всего надо очень много-много посчитать, и тебя тянет рутина, да, которая постоянно тебя забирает от а стратегических дел, я прошу тебя остановиться и все-таки наладить вопросы управления, управленческого учета, делегирования, контроля задач в твоем бизнесе. Скорее всего, твой мозг говорит, сейчас я вот с этим всем разберусь, я обязательно оставлю заявку. Я тебе говорю, остановись. Ведь если у тебя аврал, если у тебя бардак в цифрах, если ты не знаешь, зарабатываешь ты или минусишь, если ты уже устал там, улыбаться да, там и не знаешь, что у тебя происходит, возможно, ты уже в кассовом разрыве, оставь заявку, там, возьми там, бесплатные у нас материалы, купи что-нибудь платно, свяжись с нами, мы организуем тебе консультацию с финансистом. Итак, я отвечу на этот вопрос. Для чего ты создавал бизнес? Ты создавал его, чтобы у тебя были деньги, чтобы у тебя было свободное время, и чтобы ты мог максимальную свою компетенцию применять в своем бизнесе а не заниматься рутинными делами. Поэтому сделай хоть что-нибудь. Зарегистрируйся на моем сервисе. Возьми бесплатный ДДС, возьми бесплатную финмодель, возьми финмодель, которая стоит 790 рублей. Свяжись с нами, чтобы мы провели тебе консультацию по финансовому директору. Свяжись с нами, чтобы мы показали тебе финансовый учет, который мы можем внедрить в твою компанию. В общем, сделай что-нибудь, чтобы разорвать этот замкнутый круг. А прямо сейчас поставь лайк этому видео, подпишись на мой канал, поставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски и приходи на мой канал там очень много полезной информации про управление и про финансы